Ева Фландер — автор-исполнитель уникальных песен, каждая из которых по-своему неповторима. Ева Фландер — лауреат всеукраинских и международных конкурсов, имеет награды Министерства культуры Украины, а гастроли Евы проходили в большинстве стран Европы. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня опять с вами я, Ева Фландер. Тема нашей передачи будет очень интересной. Мы поговорим об искусстве, культуре, религии, цивилизации и их взаимосвязи. А также я вам немного расскажу о себе и почему меня волнует все то, что сегодня происходит с нами в нашем мире и почему умирает наша планета. Все перевернулось, стандарты, ориентиры, ценности, и поэтому звучит первая песня, которая так и называется ⁇ Все перевернуто ⁇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 Истины стучаться о а реальность, в грехом нам в сердце не сверкая чистотой, все перебернуто, стандарты эталоны, все то, что славилась деть.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 Жизнь ва тут. Но чтобы радость истины наполнила нашу землю вновь, мы должны понять, кто мы такие, откуда пришли, куда идем, какая цель нашей жизни, что есть человек. И Бог стучится в наши сердца, тук-тук-тук. О, человек, песчинка ты живая, святыня в Божьих очах. Я подарил тебе жизнь, создал для тебя планету, а ты побежал не туда, а куда. И опять звучат песни тук-тук-тук, о, человек, и мир прекрасен. Вылечь Тоби, Боже святый, спаси ты люты нашим благий. Вылечь Тоби, Христос святый, спаси ты люты. Мы Божий стук, тук тук тук тук тук тук тук тук тук, звук, тук тук тук тук тук тук тук тук тук, Божий Красоты, ведет тебя к его святым чертогам, О, человек, цветочек в мире это дари любовь свою для всех Его Заветом, О, О человек, человек Песчинка, ты живая, Святыня Божий Хача. Святи себя в его, его лучах, Живи всегда. Я человек, должно тебе явиться На суть небес пред Бога Субтитры а Субтитры создавал DimaTorzok Мог создать Мир прекрасен, жизнь чудесна Но почему же у нас сегодня столько проблем? Может быть мы еще чего-то не понимаем? Я попробую дать свой ответ на ситуацию в мире Последние 30 лет расцвела цивилизация Научно-технический прогресс принес нам много материальных благ. И это прекрасно. Но эти блага для тела. А человек ⁇ это прежде всего душа, сутью которой есть любовь. И если у человека есть все, но у него проблемы с душой, он находится в большой опасности. И для вас звучит песня ⁇ Берегите душу ⁇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 нам надо очень и очень беречь, и забота о душе есть благо. Поговорим немного о культуре. Что это такое и для чего Бог ее нам дал? Желая сообщить нам нечто большее, Бог подарил нам культуру. Культура — это душа Вселенной, а воспитание души — это то, чем должна заниматься культура. И об этом удивительном процессе, в котором рождается понимание, что душа, умеющая любить это здоровье и спасение планеты, я пою в каждой своей песне. «Любовь — это самое великое чудо, и мы часть ее, и поэтому так хочется в творчестве поделиться любовью, величайшим чудом нашей жизни», — звучит песня «Чуточку любви».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 Жажду света зажги для заблудших Сколько горя страданий Но ты сделай так, чтобы было чуть лучше Будь причастен к небесным благим Светлой мыслям ко всем человекам Только то, что отдал ты другим Не отнимется Богом вовеки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 я валяется она Не превосносится ни сердцем, ни устами А долго терпит, милосердствует сполна Любовь от Бога, мир и вдохновение и жажда Другому передать поступки добрам светлам намере святого Бога красоту.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 Дай Бог нам научиться любить и делиться любовью. Но продолжим разговор о культуре. Слово «культура» происходит от слова «культ». Это ориентация на нечто, объединяющее всех, надматериальное. Культура возникает как стремление к единству, к божественному, как высшему проявлению единства. Поэтому настало время великих перемен, настало время спасти нашу планету, и каждый из нас может и должен внести свой вклад в этот удивительный процесс. И, конечно же, искусство, культура и религия — наши верные помощники на этом пути. Значит, культура сегодня должна выйти на новый уровень понимания своего предназначения и работать на непрерывное духовное обновление народа и создать культурный потенциал для обновления общества, что я и мои коллеги делаем. Почему это важно? Потому что без надлежащей культуры, имеющей приоритет ценностей, сначала мы поем о вечном, потом о земном, у цивилизации будут большие проблемы. Поэтому культура и религия это стержень любой цивилизации. Сделаем паузу и послушаем песню Влюбленность и любовь. Это всем нам от Бога привет, и Он любит шутить. Цвет розочки алой Любовь Райский сад от отца Влюбленность Красы и начала Любовь Красота без конца Влюбленность Нежный бутончик Любовь Распустившийся цвет Влюбленность Другим колокольчик Любовь это с неба ответ Любовь Это с неба ответ Любовь Всем от Бога привет С неба ответ. Любовь Всем от Бога Привет Влюблённость Души желание, Любовь Свет от целей благих Влюблённость К себе внимание Любовь Понимание других Волна варений. Любовь Это сила в тиши влюбленность, Лишь юность и время Любовь Постоянство души Любовь Это с неба С неба лет. Любовь. Всем от Бога привет. Любовь. Мечты. Порывы. Любовь. Это сила. Любовь Любовь Приливы Отливы Любовь От Христа Благодать Любовь Это с неба С неба ответ любовь всем от Бога привет. Наш Бог, он поет как соловей, он певец любви. И для вас, мои дорогие друзья, сейчас прозвучит песня под названием «Соловей». Песни, певая Песни, песни, Вся земля И цветиням Бога Бог Хай лунают Песня и любовь Господь даёт здоровье. Песня сердцю, захист и покров, Кто спевает, то и живет в любовь. Бока любви щеп Русквитла ради ся твоя у песенни з Господу Теперь поговорим немного об искусстве и какое место оно должно занимать в нашей жизни. Например, невозможно переоценить вклад христианства в развитие музыки. Но есть интересный факт – оказывается, Бог – фанат искусства. Он сотворил нас по своему образу и подобию и, желая отразить в нас что-то особенное, уникальное, присущее Его вечной духовной природе, ни у одного духовного творения нет такой степени схожести с Ним. Разве, зная это, мы теперь можем о Нем не петь? Ведь нет никого и ничего в этом мире прекраснее, чем Он». Ты, любовь моя, Звучит песня «Я говорю тебе да». Может быть, когда-нибудь Ты скажешь «да» Любовь моя к тебе Любовь сильнее на свете всего, нет ничего, чудеснее тебя, ты. восходный художник И нарисовать образ Христа в песне Было моей мечтой И, кажется, у меня получилось Для тебя не просто увлечение Жизнь всей заветная мечта Ты его напишешь без сомнения, Только краски мира собери Желтый, что в колосьях созревает Нежно-розовый, что у зари, Перед тем, как солнце засияет Собери их и на холст души Сотканы любовью без кредей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 Трудный цвет в листве берез, о небе синий цвет и бирюзовый, Красный в лепестках душистый крос василька, что чтоб поле Васильковый, всегда во всякое мгновенье, Не юной красоты, не зрелости и оскутения, Ищите Божьи черты, Собери, и на холст души, Сотканы любовью беспредель. С верой. и молитвой положи Радугай, как кистью семицветной Во время свадьбы и до гроба Ищите Бога, Любить ей Какой должна быть наша жизнь? Жизнь должна стать любовью. И об этом моя следующая песня. Небо, звезды, лунное сияние, В святом восторге жаждет он тогда шагнуть Величие тайны небес И мироздания своей любовью Бог вселенной свет дает Он духом уст дал жизнь всему творению Мой дух смирение песни хвалы кому поет Кто к нам простер свои благоволения Жизнь должна быть, быть, как песня, как, как зиящий человек. Жизнь должна если как И понимая это, мне захотелось сделать в своей жизни что-то очень ценное, серьезное и нужное, что принесет пользу людям. Поэтому с 2003 года по сегодняшний день я много читаю, размышляю, учусь. Например, я изучила все мировые религии, и это дало мне понимание, что все они имеют божественное происхождение. И все они созданы Богом для определенной цели. А понять это значит сделать первый шаг на пути к покаянию и пониманию, что любовь ⁇ вот главное зерно, из которого рождается и развивается все. А нам остается только учиться любить и беречь друг друга. Нельзя привыкнуть Это как ребенка Первый шаг Со слезами пламенной молитве Кается Еще одна душа подала, Терпела поражение А потом Успела от зла. Победив земное притяжение Стала и к спасителю пошла На да наступил конец Сомненьям, карибаниям Дай силу, Отец Душевным обещанием всего Отдачи на век тень прошедший прошедших дней во плаче. Каянию лица просветленные вокруг. Небо, сознание. Иисус, мой самый лучший друг. На земле поют, на небе гимн победы. Спаси нас. И каким бы прежде путь твой не был Вечно телом вечно телом, вечно телом первый шаг Когда я печали полна, Когда сердцу не сказано, трудно Обращаюсь в молитве я к вам Берегите друг друга. Будьте бережны С теми, кто стар, Кого груз лет согнул полукругом. Будьте бережны С теми, кто мал. Берегите друг друга Душа о всесильном Боге, пусть лагается эта песня, каждым шагом твоей дороги, всем, что будет, и всем, что есть, Ой, душа о великом Боге, не смолкая и в трудный час, когда камни летят под ноги. Глаз. Мы не ведаем, выпадет кто Раньше всех из житейского круга К нашим услугам Как Христос своих в мире хранил Берегите друг друга Пой, душа, о всесильном Боге Пусть слагается Каждым шагом твоей дороги Всем, что будет, и всем, что есть Пой, душа, о великом Боге Не смолкая и трудный час Когда камни летят под ноги Когда слезы бегут из глаз Заключение нашей программы мне хочется вам, друзья, пожелать. Ценить каждый миг своей жизни. Помнить, что главная цель человека — это служение Богу. Раскрывать в себе божественную природу. Не забывать, что мы сотворены для творческой жизни. Заниматься развитием своей души. Трудиться не только для себя, но и для блага общества и счастья людей, живущих на планете Земля. И понимать, что от каждого из нас зависит сегодня, что будет с нами завтра. А я желаю вам удачи, друзья, на этом нелегком, тернистом, но превосходном пути. До новых встреч. С вами была я, Ева Фландер. Субтитры а Да. Печали на помощь, скоро мне приди, всегда прибудь мне в жизни этой звездою свет.